Это функция системы прежде чем она а, как бы примет твое творчество что называется в обязательную работу и не сможет от нее отказаться она обязана тебе поставить огромнейшее количество препонов. то есть она так запрограммирована считается что творчеством могут заниматься люди с, с определенной точки зрения безупречны а значит они должны пройти определенный тест на эту самую безупречность вот. И очень многие как раз именно на этом и сваливаются, говорят, что у нас нет денег заниматься творчеством, у нас нет здоровья заниматься творчеством, ах, меня никто не поддерживает, мне никто не помогает. Вот. И вообще вокруг все одни злопыхатели, вот эти вот злопыхатели, отсутствие денег, здоровья, это как раз и есть те самые обязательные препятствия, через которые любой творец обязательно должен пройти. Если ты хочешь быть инъектором к этому миру, если ты хочешь обнажать какие-то его прекрасные части, ужасные части или еще какие-нибудь части, да, ты должен доказать на то, что ты, во-первых, имеешь на это право, а во-вторых, ты разбираешься в вопросе. То есть проживи какой-то опыт, познай его и со стороны богатства, и со стороны бедности, и со стороны счастья, и со стороны счастья. и со стороны здоровья, и со стороны болезни. Познай его со всех сторон, тогда, может быть, ты излагать будешь а, видение о нем. Да? Потому что любое изложение ⁇ это все равно плоскостное восприятие. Мир объемен, а изложение наше ⁇ это плоскость. Потому что оно не учитывает все стороны. Всегда. Всегда какую-то часть мы не учитываем. Да, как богиня Гиката, она всегда изображалась трехликой, а на самом деле она четырехликая, просто четвертый ее лик никому не виден. И во зрение у человека так построено, что ну, вот так вот только видит. Вот три части видит, а четвертого никак нет. И человек должен испытать, прожить все, чтобы хотя бы предположить, что мы там четвертая часть есть, и умом своим или интуицией постараться понять, а какой же лик этой части. То есть, вот она, три раз тебе показывает себя с различным ликом, а четвертый лик, логика должна укладываться, что там тоже будет какая-то часть. Да? Попробуй увидеть эту четвертую часть и твой взгляд на мир будет более обширен, более э, отражать реальность, более отражать действительность. А, но для этого ты должен научиться это видеть, если изначально у тебя нет такого качества, если ты там не пришел с этим даром изначально как пророк, как мессия, да, тебе всему придется учиться и право на творчество, то есть видеть все чуть иначе, чем видят другие и уметь отображать не в плоскости, а в объеме, этому надо, этому надо либо научиться, либо заслужить, либо ну, что-то, короче говоря, какой-то путь пройти. Mm -hmm. вот, поэтому это все это просто обязательные преграды. либо родители кому-то достаются типичные работяги, которые говорят какое творчество, что у нас шёл где работа не зовут. Да, либо э, окружающая реальность вокруг, наоборот, излишне творческая. Думаю, у них мама и папа, у них там филфак, у них там черти и что, сбоку бантик, а я нет. Да, через разные препятствия приходится пройти, потом в любом случае что-то получается, если пройдешь. А если не пройдешь, то ну не прошел. на кого пенять-то, если не выдержал. Так что препятствия обязаны быть. Система такая, она так программирована, она не будет тебе помогать. Не помог, помогать не будет. Детей день тебе народить, помогать будет. Деньги заработать, она тебе помогать будет. А вот творить, чтобы изменять ее, она, конечно, тебе и помогать не будет. Зачем деньги? Но поскольку и запрещать это, она тебе не может. Она оставляет за собой право трижды провоцировать различными способами. Причем система к сегодняшнему дню уже умеет бить виртуозно.